Всем привет, меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. Что-то давно у нас с вами не было подборки фраз и идиом. Они нужны нам для того, чтобы выразить какие-то эмоции, отреагировать на что-то так, чтобы это звучало как у носителей. Или лучше понимать тех, для кого английский родной язык. Сегодня рассмотрим 13 фраз, которые можно использовать или услышать в повседневном разговоре. Итак, начинаем. Фраза номер один: to make a splash. Дословно переводится как сделать большой всплеск в воде. Фигурально выражаясь, привлечь много внимания к себе, вызвать сильную реакцию, может быть даже произвести фурор. You know that thing you said in the meeting about a boss being in a relationship with Sarah made quite a splash. Everybody's talking about it. Ты знаешь, та твоя ремарка на собрание о том, что у босса отношения с Сарой произвела фурор. Теперь все об этом говорят. Фраза номер два: To be on the safe side. Мы по-русски говорим, чтобы перестраховаться. I'm sure they Я уверена, что они принимают карты, но я принесу наличные, чтобы перестраховаться. Фраза номер три. To go down the drain. Буквально уйти вниз по водостоку. Спустить в канализацию, слить в унитаз, потратить, сделать зря. All of his lotto winnings have gone down the drain. He has wasted it on cars and parties. Он спустил все выигранные в лотерею деньги, потратив их на тачки и вечеринки. To take a rain check очень британское выражение, потому что дословно оно про дождь. Но на самом деле дождь больше не обязательное условие. Это выражение значит, что вы уже договорились о встрече и человек передумал и говорит. Блин, сорян, давай не в этот раз, давай перенесем. Имеется в виду как раз, что ты переносишь, а не просто отменяешь. Прости, я знаю, что мы договорились сходить выпить сегодня, но мне придется отменить, мне надо поработать сегодня вечером. To take advantage of имеет два значения. Негативное ⁇ это воспользоваться кем-то или чем-то в свою пользу. If you are too trusting, other people will take advantage of you если ты слишком доверчивый другие люди будут тебя использовать это выражение не всегда значит негатив потому что можно извлечь преимущество использовать возможность Perhaps we can take advantage of this. возможно мы можем извлечь преимущество из этой ситуации makeка be for someone о something устремиться к, пойти прямо к, напролом, к чему-то или кому-то Он сразу же прямиком ушел на кухню На вечеринках он сразу идет к самой красивой девушке в комнате To draw a blank To draw a blank это вылетать из головы. I'm sorry, I'm Простите, но у меня вылетело из головы, не могу вспомнить ее адрес. Мягко выражаясь, я ненавижу этого чела. Страшно подумать, что же будет, если не выражаться мягко в этом случае. To look alive. Дословно переводится, как выглядеть живым, взбодриться или как мы по-русски говорим, не умирай, шевелись. Мы почти сделали это. Не умирай, давай еще. Мы должны выиграть. To lie low. Затаиться. Избегать внимания. Уйти в туман, мы еще говорим. Мы затаились на какое-то время, пока наши соседи не забыли о шумной вечеринке, которую мы устроили. To come in handy. Быть полезным. Не выбрасывай это, оно может пригодиться. Тот случай, когда те языковые курсы, которые ты проходил, пригодились to be there for someone. Эквивалент нашего Я рядом, я с тобой Ты моя лучшая подруга, я всегда с тобой Вне зависимости от того, что происходит Или еще можно сказать Я всегда на твоей стороне To call something или to call someone off Z. Это отменить что-то или отозвать кого-то. I cannot believe she called off the wedding the night before. Не могу поверить, что она отменила свадьбу прямо накануне. Call off the wedding. Can you call off your dog, please? Отзовите свою собаку, пожалуйста Из контекста обычно понятно, что имеется в виду Теперь у вас есть 13 новых выражений Я предлагаю вам придумать свои примеры, которые вы бы действительно использовали в разговоре Пишите их здесь, в комментариях На сегодня это все, и до встречи в Puzzle English